Друзья, приветствую вас, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на канале о трейдинге и инвестициях в Украине. В комментариях вы часто спросите меня о том, чтобы я показал на примере, как покупаются и продаются активы брокера Interactive Brokers. Сейчас я хочу это продемонстрировать. Итак, начнем. Переходим непосредственно на свой аккаунт Interactive Brokers. И здесь все очень просто. То есть Я не показываю сейчас, как покупать активы через терминал ТВС от Interactive Brokers, я делаю это достаточно просто и легко. Заходим просто в свой аккаунт, нажимаем кнопку «Торговля». Мне сейчас нужно продать часть краткосрочных облигаций, для того чтобы освободить немножко средств. В окне поиска я ввожу тикер, дальше я нажимаю на вкладку «Продать ордер», также нажимаю на количество облигаций, которые я хочу продать. В типе ордера я выбираю «Рыночный». Сразу мне показывает, сколько я получу за продажу своих активов. Меня это устраивает. После чего я, не выбирая время действия, то есть вставляю на уровне дневного. Почему? Потому что рыночный ордер, он исполнится практически мгновенно. Если вы же вы выбираете лимитный ордер, то в таком случае вам нужно понимать то, что в случае выставления время действия дневной, он отменится в конце сегодняшнего торгового дня если хотите чтобы этого не произошло то вам нужно выставить годен до отмены В принципе вот и все дальше фиксатор прибыли стоп лосс мне сейчас не важен потому что я продаю актив по рыночной цене соответственно у меня все произойдет практически мгновенно нажимаю отправить продать ордер и сразу мне высвечивается то что мой ордер исполнен статус файлд и таким образом меня все устраивает здесь на балансе я вижу то что у меня покупательская способность увеличилась до 354 долларов теперь же после продажи я хочу купить актив для этого я нажимаю кнопку создать новый ордер от этого же окна или же опять-таки нажимаю кнопку торговля в правом верхнем углу в строке ввода символа я пишу Тикер той компании, которую мне нужно купить. В данном случае это будет компания OLED. Выбираю данную компанию для торговли. И чтобы купить компанию, я должен выбрать либо количество акций, которые меня устраивают для ее покупки, либо же в эквивалент в долларах. То есть здесь будет покупка осуществляться дробными акциями. Таким образом я куплю исключительно на ту сумму, которая мне нужна, а не по количеству акций. Я думаю, это понятно. В моем случае это будет 200 долларов. Я же ставлю тип ордера рыночный, потому что я не хочу ловить сейчас лимитную цену и ждать, когда она исполнится. Время действия дневное, так как я в принципе беру рыночный ордер, и мне это не особо важно, потому что он исполнится практически мгновенно. Нажимаю кнопку отправить купить ордер. Здесь вы, выскакивает несколько предупреждений, я со всеми ими соглашаюсь и должна в данный момент произойти покупка. Ваш ордер исполнил, все хорошо, видим то, что покупательская способность у меня уменьшилась. И давайте посмотрим, купились ли активы. Для того, чтобы посмотреть, купились ли активы, переходим на вкладку ордера и сделки и видим то, что ордер по активу OLED был исполнен. Средняя цена 209,82 долларов 82 цента. Количество актива, которое было куплено, ну, практически одна целая акция. Тут какие-то там десятитысячные доли. Я думаю, что в принципе понятно. На этом, друзья, у меня все. Большое вам спасибо за внимание. С вами был Вячеслав Костенко. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите в комментариях, если я вдруг чего-то упустил и не сказал. До новых встреч. Пока.